Хозяйка говорит гостям, угощайтесь, не стесняйтесь. А маленькая дочь вдруг выдает, мама, ты неправильно говоришь, нужно как у нас в садике. Дома вы здесь, что хотите, а где жирите, что дают.